Приветствуем! С нами Сергей Бердачук. В этом видео в рамках коучинга я сделаю предварительный обзор аудит сайта. Не, не будем сейчас пока полный делать, потому что по-хорошему тут надо много чего переделывать. И сейчас на основные идеи вы посмотрите, и по результатам мы побеседуем, что мы будем дальше делать конкретно по проекту. Итак, что касается самого сайта тематика мои, мои рекомендации вот это вот меню сверху оно должно быть не должно включать основные вот эти вот вещи именно сверху есть, конкретно перечисление услуг рекомендую делать с левой стороны вот здесь вот в этом блоке И причем это делать на уровне статьи всяких служебных страниц но при этом страницы те которые у нас ключевые конкретно, например, у нас конкретно какая-то услуга, например, аппаратная косметология. Это аппаратная косметология должна быть страницей продающей, так называемой посадочной страницы. То есть это ключевые точки вашего сайта, где собирается аппарат, будет ключевая информация по вашим услугам, которые вы предлагаете. Здесь желательно, главный пункт вот это вот главное мы убираем, оставляется вот под нажатию на клик главное так и так открывается вместо нее лучше написать например тоже услуги и перейти на страницу где список вот типа вот такого даже вот это вот и есть главное с основными направлениями деятельности вот такого типа правая блок вот этот вот очень сомнительно что на данном режиме то есть здесь немножко плохо что у вас сайт не с мобильной версткой. Сейчас покажу. Я недавно записывал видео про мобильную верстку. Адаптивная так называемый Респонс дизайн. Сейчас Вот, мобильная версия сайта. Желательно посмотреть вот это видео будет. В нем основная идея в чем? Что ваш сайт должен адаптироваться под вот, например, вот этот вот сайт seotolvision.ru он сделан с адаптивной версткой. То есть если я сдвигаю вот так, вот видите, поменялась картинка. Вот эта правая панель она сдвинулась в левую сторону ваш же сайт не меняется то есть желательно будет подумать и если заниматься этим вопросом то сайт должен вот эти все блоки должны сворачиваться и хорошо отображаться на мобильном устройстве это первое направление в котором желательно сразу подумать если есть возможность то Перепланировать сайт именно в том, чтобы мы сделали шаблон новый, который будет именно мобильным. Потому что сейчас примерно порядка 30% сайтов, они не сайтов устройств, с которых заходят люди, они именно мобильные. Поэтому это достаточно важно на текущий момент, и сейчас недавно Google вывел специальный алгоритм, который понижает рейтинге сайты, которые не с мобильными. Ну, не, не, не адаптированы для мобильных устройств так это в этом плане что касается вот этого правого блока на главное да он нормально вот этот календарь, календарь акции на текущий момент вообще ни о чем не говорит А тут есть какое-то 15 числа акция должна быть конкретна здесь баннер четко должен ставить баннер такой-то на такой-то период баннер такой-то на такой-то период не надо этот календарь вообще не нужен блоки все здесь вот похудение не работает кнопка ссылка и если заходим например на страницу ключевую у нас здесь опять же вот здесь в данном случае очень плохо читается текст он серого цвета то есть текст надо будет сделать черным на белом фоне есть, это по дизайну желательно это переделать эти вот вещи, это заголовок страницы, он должен обязательно для поисковой оптимизации, он должен быть обязательно больше размером, чем вот эти вот шрифты. То есть если зайти в свойства элемента, он будет H1 выделен, этот блок. H1 должен быть примерно на 60% больше, чем вот этот вот текст. То есть это почти в два раза, полтора-два раза больше буквы должны быть более жирные. Ну, примерно примерно там больше продаж. Заголовок должен явно отличаться. Видите? Какую-нибудь страницу любую открываем. Вот заголовок. Что нам действительно не обязательно, так это показывать вот эти вот хлебные крошки. Они могут как раз-то серым быть. И в этих хлебных крошках вот здесь вот у вас дублируется этот текст. Я заметил, что на многих страницах. То есть их. Вот он. Заголовок и плюс он еще здесь. Вот желательно будет программистам дать задачу, чтобы вот этот вот кусок вот до сюда только показывать. То вот эти вот эти ссылки, да, а вот это уже не надо показывать. За счет того, что этот блок убрать, я бы вообще его убрал бы с правой стороны. Либо же делал бы основные страницы все без правого блока именно со статьями. Потому что вот сейчас очень как-то слабо информативные они. Если смотрим. Здесь маленькая картинка. Картинки должны быть достаточно большими, крупными. Ну, какую-нибудь. Ну, разбавлять, по крайней мере, экран и по нажатию на, на картинку она должна увеличиваться и вот здесь вот такого нету. вообще ваше вот направление вам важно показывать вау эффект то есть сайт надо создать именно вау то есть мы здесь сверху убираем вот эти вот все акции желательно их отсюда брать конечно хозяин барин но я бы их отсюда поубирал я бы здесь оставил это услуги по которым можно было бы перейти на список всех этих вот услуг в одном месте сделал бы специалисты цены контакты отзывы здесь онлайн запись обратный звонок еще бы кнопку добавил здесь вот кстати вот это тоже блок мне не нравится плохо видно хотя может быть так и нормально трудно сказать хорошо на или плохо и с левой стороны вот эти вот все пункты он бы перечислить я рекомендую именно с левой стороны по структуре то что мы делали семантическое ядро в принципе вот если сделать по блокам вы можете посмотреть на текущих позициях я свел примерно структуру программа simple mind она предназначена для создания ментальных карт и для достаточно удобная вещь именно для проработки всяких таких схем я например для перелинковки сайта я использую для различных мыслительных процессов то есть когда чего то обдумываю то есть, я вот взял по семантическим по семантическому ядру и попробовал направления основные выделить все это косметология уход за лицом то есть, по приоритетам по часовой стрелке то есть вот вок. и обращаю внимание что вот эти пункты меню Называть не просто вот там В4 вакуумный массаж, это может быть, но основные вот поки-меню лучше назвать именно вот так, как мы отобрали на вот этой программе, ой не на этой программе, на семантической медре. То есть вот именно вот эти вот фразы, самые высокочастотные, как убрать морщину? вот эта вот категория. Допустим, либо же можно как брать морщины не делать, а конкретно морщины, как брать морщины вокруг глаз, под глазами и так далее. То есть вот эти вот пункты, вот они, их сделать пунктами меню. Я сделал примерную структуру и проэкспортировал вот этот вот сайт, вот эту схему в формат примерной структуры, как можно было бы организовать это меню. Именно это те фразы, которые люди набирают. Это не те фразы, которые специализированы для вашего бизнеса, для вашего, а именно так, что интересует людей. Людей интересует именно как помолодеть. Как убрать морщины – это подпункт, как помолодеть, то есть одна из вариаций. Возможно сделать и не дочерним элементом, а прямо вот так вот, например. Но раз люди именно ищут, вот эти вот такие направления. И желательно, если технически возможно, на этой платформе, я не знаю, вот эти вот страницы с ключевыми какими-то вещами, то есть, например, врачебные, так морщины, вот смотрим опять же, морщины, химические морщины, второй подбородок. Люди вот так не набирают. Если собрать семантическое ядро, по семантическим ядром видно, вот то, что они набирают. Морщины под классами, вот как убрать, какие, лучше вот так вот именно назвать, именно вот по вот этой вот структуре, сугубо, не отходя от, потом можно будет развить на технические какие-то элементы, но для раскрутки сайта и для удобства пользователей, именно лучше делать по вот такой структуре, именно по статистике, по той статистике, которую люди набирают. По факту вот я сортировал и но примерно может быть так возможно что вы решите что чуть-чуть там какие-то переместить элементы но я бы рекомендовал именно в таком в таком виде создавать структуру сайта я здесь вижу что не на все элементы есть например где-то я видел там, аппаратный бедники уже. Есть страницы, которые пустые. Все, все пустые страницы надо будет удалить с сайта. Не должно быть заготовок на будущее. То есть добавляем страницу сугубо под конкретные действия. Да что ж такое с интернетом. Сейчас. Что-то она не открывается этой странице Ультразвуковая кавитация. Это в список услуг. Это более такие вещи, которые люди не набирают. Именно поиск. Так, тут и это пресотерапия открылась, да? Ну вот очень все мелко надо больше картинки более яркие и вообще на сайте вот меня вот прежде всего смущает это вот искаженная фотография в этом слайдере должна быть не должно быть утолщение лица ни в коем случае в данном случае но вот очень плохо смотрится То есть люди хотят и а здесь явно видно что оно в оригинале лучше смотрелось То есть переработать этот слайдер Возможно картинку переработать, раз она искажается. Либо же вообще этот слайдер. Ну, он опять же, его оставить я бы рекомендовал только на главной странице, на всех остальных страницах заголовок, чтобы вверху был. И все начиналось вот именно отсюда. Либо же здесь вместо слайдера под конкретную тему, например, вот под кавитацию своя картинка должна быть. Под, то есть узенькая такая, вместо этого слайдера, как вариант. Тем, тематическая а что касается вот самих страниц именно таких вот то их желательно вот ключевые страницы сайта создавать по принципу так называемых продающих страниц я здесь примеры добавил это вот пример посадочная страница ну например вот Я еще добавил, Сейчас покажу сайты конкуренты для анализа, что уже можно посмотреть. Вот здесь вот, например, на этом сайте я хотел обратить внимание. Так вот, продающие страницы у них есть блоки определенные, то есть блок призывающий. Первый вот фрагмент должен понять максимально попасть тут запрос клиента вот например запрос клиента был у нас какой нибудь типа как убрать морщины на лбу то есть должна быть фотография что морщины на лбу да и так и текст должен быть как убрать морщины на лбу далее какое-то описание, уникальное торговое предложение, то есть быстрый способ там, решения этой проблемы. И различные блоки. Как это работает? Например. Что, из чего это состоит? Как, как получить результат? По каким шагам? Ну, данный пример. Что будет в итоге? да С каких элементов? Возможно, видео, да? Статистика. результат, Вот важный пункт. Результаты и отзывы. Что было, как что стало? Что это типа вот такого? То есть продающие страницы они себя включают именно такие блоки. Либо же текстовая. Тут, тут два варианта. Либо вот такая вот. Сейчас вот, в последнее время такого типа делают страницы. Очень много их. Я там, примерно много приложил. Какой нибудь Геногопеда. Ну, вот это типовые блоки, из которых состоят, почему клиенты выбирают нас, кто у нас работает, наши специалисты, дипломы, это вот всякие награды и так далее. Мы собираем. То есть, дескать, проанализируйте несколько таких страниц, вы поймете, что можно использовать конкретно у вас. Как расписать ваши услуги и Максимально красиво показать. Я хотел еще показать, вот из того, что пока я вот просматривал, это хотел показать этот сайт. Сейчас внизу промотаем. Вот, видите, пресса о нас. Вот этот вот интересный блок. Если у вас. Вам надо, раз вы занимаетесь косметологией, скорее всего, у вас какие-то известные люди появляется То есть как можно больше если возможность найти таких людей примеры сейчас еще найдем сайты конкуренты кто из известных людей у вас лечился вашими услугами пользовался и чем интересны вот эти вот журналы они отработаны отработана именно блок, структура, то есть привлекающая внимание. Обычно с правой стороны какое-то спецпредложение, какие-то блоки, интригующие людей. Вот один из интересных сайтов здесь, кстати, показываю, самый первый. Сайт Елены Сапоговой. У нее сделана прямо первая страница в стиле вот этих вот блоков. Возможно. У вас было бы здорово что-то подобное, если у вас есть какое-то лицо вашей компании, кто мог бы вот так выступить. То есть название вашего сайта вашей компании Ster. Да? То есть, возможно, такой дизайн был бы весьма интересен. То есть в стиле журнала. Сделать заставку. Вот, например, типа вот такую. Либо же делать. Может быть, у вас есть какие-то публикации. То есть, ну, они реально привлекают внимание. И известные личности. Я где-то просто смотрел еще сайты конкурентов. Сейчас посмотрим. Где-то видно было, что они как раз используют вот известные люди. Надежда Ангарская, Каменди Willman. Интересный сайт тоже тут, если посмотреть, направление деятельности. Катерина Климова, все известные люди, они привлекают внимание людей. То есть у вас должна быть конфетка. Есть, вот если даже вот банально сравнить текущее состояние вот с этим вот сайтом, очень тоже аккуратненький сайтик и кстати обратить внимание, что я говорю о нас. То есть здесь нет видите, попадающих вещей. Основные пункты, они у них вынесены вот они вниз, вот пошли критерии. Я бы их не сворачивал на самом деле. Либо же сделать штук 5, чтобы было показано, чтобы а дальше можно было бы развернуть что-нибудь вот так. Но как бы так, как образец, даже если сравнивать, гораздо лучше смотрится этот сайт, чем у вас. Вот это вот все мелкота. Есть, есть правило 7 плюс минус 2. То есть... Количество элементов не должно превышать 9, получается. 7 от 5 до 9 элементов. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10. Уже один лишний элемент. И здесь из важных элементов. Так, где-то у нас сайт. Так, цены, акции, врачи. Врачи, контакты. Магазин вам, наверное, не надо здесь. Контакты. Так, ну вот примерно я, кстати, говорил. Заголовок должен быть большим цветом. По наклику должна увеличиваться фотография. Должна быть видно Человек известный, неизвестный. В общем, неважно. На самом деле, любые лица. Но еще обращая внимание, вот в данной тематике мы стараемся жен женщин, может быть, детей, но... На фотографиях стараемся сейчас где-нибудь такое на нибудь Вот, кстати, пустая страница, такого не должно быть вообще. Аппаратная косметология. Это тоже. Ну, люди не будут такое читать. То есть вакуумный массаж лица. Катинок нету. Ой. Пустая опять же. эти вот блоки рассказать ВКонтакте, поделиться в тоже не работают. Ничего. Если не работают, то их ударить. Либо же сделать чтобы они работали. Желательно, кстати, лучше снимать. Проблемная кожа. Ну вот как раз пример того, что не должно быть на сайте. То есть все, что мы добавляем, мы добавляем, и оно должно быть наполненное. И не вот эта вот узенькая полоска, она на расширение. То есть, вот подумайте над этими направлениями, посмотрите те сайты, что я здесь привел, может быть будут какие-то мысли, пообщаемся, и тогда решим, как дальше двигаться. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта ⁇ Польше Используйте эти техники. До чего?